Если вы относите себя к любителям мясных закусок, то, наверное, как никто знаете, какую сейчас делают плохую колбасу, а я вам предлагаю простой рецепт домашней колбасы без кишок, пикантной и вкусной. Такая домашняя колбаса без кишок в домашних условиях готовится достаточно просто. Если вы, к примеру, не хотите долго ждать, пока мясо станет вяленым, можете купить готовое и смешать его с салом, да вот только зачем, ведь настоящая колбаса, сделанная вами, что называется, от и до, по этому классическому рецепту домашней колбасы без кишок, это же настоящий кулинарный шедевр, ваши гости и домочадцы явно оценят. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Предварительно смешаем все специи, кроме уксуса и сала, разумеется, мясо нарезаем тонкими ломтиками, Натираем смесью специи чуть взбрызнем уксусом, мясо затем плотно укладываем в любую нержавеющую емкость, сверху кладем гнет и помещаем в холодильник на 1-2 часов, через 6 часов мясо переворачиваем, заново трамбуем и ставим под гнет, через 1-2 часов делаем слабый уксусный раствор, на 1 литр воды, 2 столовые ложки яблочного уксуса. 2. Мясо вывесим в хорошо проветриваемом помещении, и через 5 дней получим вяленое мясо, его измельчаем в блендере или мясорубке. 3. сал режем кусочками помельче. 4. Мясо и сало смешаем и формируем руками колбаски, оборачиваем их пищевой пленкой или газетой в несколько слоев. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Поддержим такие колбаски еще пару дней в вентилируемом помещении и можно подавать. Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты: вырезка говяжья 1 килограмм, соль 50 грамм, сало соленое 200 грамм, кориандр 1 столовая ложка, перец 2 чайных ложки, сахар 1 чайная ложка, уксус 1 стакан, сода 1 щепотка. Количество порций 5-6 подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Следите за новыми видео на канале, и всем пока.